И мы будем снимать с вами прохождение Майнкрафта. Ура! <borrow> <healthcare> Что-то немножко уже странно началась эта серия, но в принципе это же <coughs> неплохо. А где мои пуцы? А где это? А он? <coughs> а так? Господи, вообще все забыл, конечно. Ну в принципе ладно, давайте-ка погнали туда. Только с стаком этим где? Вот тут. Вот они. Куда? -а -а! Ну, в принципе, ладно. убьем. Что она уже меня? Так. В принципе, легко спускаться, но сложно подниматься. Нам нужно улучшать. А-а-а! Крипер! Ты что тут делаешь? Крипер! Иди сюда, иди сюда. Ты че? Прынил? Ха! <плес> <плес> Блин. Зачем я это сделал? <плес> Зачем? Зачем? Господи, нет, не нет. Если честно, этого не хотел делать, но я хотел это проверить. Сразу он телепортнется или нет? <плых> да. Получилось так, что он сразу телепортнулся, и потом, когда я туда зайду, он сразу взорвется. Окей. Ты что, умеешь телепортироваться? Ты что? Ты что такое? Опа. Окей. Блин, меня эти криперы уже настолько бесят, то, что пипец. Надеюсь, что он его там не будет. А, конечно. О, говнюк, какой он. Собака, Паршивая. Что там ходит? Ну, господи. Эти кремеры... Ой, кремеры! Какие кремеры, господи? Криперы! Меня просто загребали. Вот я снова то, что так же говорю. Потому что они, блин, делают так, то, что... Они же бесшумные. Верно, верно. Так, кстати, в лаве тут еще и может быть алмазы, но, в принципе, на это потом. Поэтому будем вот так копать. Только сначала вот так, чтобы было прям четко. Вот так прям. На. А вот так тут я делаю внизу, чтобы было быстрее ходить. А то бегать это вообще не то. Вы же хотите, чтобы это все было быстро, да? Я думаю, что да. Поэтому я сделаю лестницы. Но, погодите-ка, у меня же были лестницы. Вот такая, они были деревья. три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чего? <свят> Чего? Я не верю, не, не, не, этого не может быть такого. Да нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет Господи, откуда тут алмазы? Алло. Господи. Это пипец. Это как должно так повести человеку? Господи. Это ж просто невозможно. Рядом с другими алмазами. Алмазами. Господи. Может быть, еще попадется. Я уже, мне кажется, ничему не удивлюсь. Снова лава. Снова большая лава. Снова еще одна высокая лава. То бишь, я поднимаюсь. Я поднимаюсь туда. И там, я надеюсь, то, что меня будут ждать алмазы Да Потому что так это обычно бывает Но сейчас это видео, поэтому Господи, еще и уголь Ну как же он меня заколебал, этот уголь Вот серьезно У вас песят уголь? Мне кажется, да Он мешает Серьезно? Нет, видимо это прям офигеть какие огромные катакомбы и всякое такое закрыли. Это все легко и просто. Да. Погодите-ка рядом редстоун. В принципе, зачем мне редстоун? Есть только для опыта. Потому что я им... Э, в этом сезоне не буду пользоваться. Вообще прям. И это серьезно я вам говорю. Прям с чистой душой. Мне кажется, тут э, где-то есть рядом алмазы. Прям серьезно говорю. Я с... Э, таким уже работал Типом. Ну, типа типа типа ну, короче вы наверное уже поняли делаю вот просто вот такие эти чтобы были эти напросы ну, да, а же еще и вот так попасть а это будет плохо когда они вот так пережарится Так. Господи Куда еще выше а? Алло Майнкрафт, ты чё? С ума сошел Господи Куда-то вообще В принципе ведет В какие дебри вообще о, я этого ждал. Я вот этого прям серьезно ждал. Еще какая-то шахта. Слушайте. А вдруг тут серьезно будут алмазы? Нет. Мне кажется, то, что серьезно тут будут алмазы. Так, тогда тут немножко подзакрываем. Если тут серьезно будут алмазы, я просто буду радоваться. И где мои алмазы? Майнкрафт, ты что? Ты что вообще? Попутал. Эй. Блин, Майнкрафт. Господи. Майнкрафт. Ну, короче, все с ним понятно. Где мои алмазы? Я же мой мне алмазы. Дайте мне алмазы, господи! А! Я не хочу это вам пропускать, потому что это же первая реакция, Вы же понимаете? А то я боюсь то, что я там все пропущу и да и все. И не будет реакции на первые алмазы. Ну, это уже будут третьи алмазы, потому что... Да. Я в шоке. Я прям в огромном шоке. Чтобы мне прям так попалось. все идеально. Ну, еще и он тут так страшно идти. Ну, так уж... ну да, прокапываться, ну в принципе, ладно, это можно все это сделать. Ладно, тут, в принципе, алмазов нету. Можно, в принципе, идти, но я хочу до конца, до конца прям. Ну, короче, ладно, пофиг. Это я боюсь вот такие переходы рядом с лавой. Особенно вот такие, потому что... Безопасность, безопасность. Лазурит? Вот это да. Лазурит, в принципе, тоже редкость. На. Так. Так. Ставлю еще раз, ставлю. Давай на поединок, давай. Кстати, каньон? Да вы ч издеваетесь? Какой каньон? <сосвязь> Господи. О, вы же <связь> <мой. сосвязь> Вот я серьезно в шоке. От того, то, что... Как мне так везет? И это серьезно. Как мне так везет? У меня же так не везло в обычном майне. А тут вот просто везет. Золото. Но мне уже в принципе не нужно золото, поэтому это я прохожу стороной. Что-то у меня происходит. Кстати, изумруды. <плакова> Только сам один... О да. О да. Так. Делаем вот так. И делаем. Вот так, так, так. Чтобы никакие мосты не спавнились. Во! Вах! Во! Вот так прям сделаю, чтобы... Бандиры тут никакие не появлялись. А то я знаю, какие тут есть мобы. Под названием Криперы. Криперы Я их просто ненавижу. Зачем они были созданы? В принципе. Не, ну правда. Зачем они созданы? Там есть да, какой-то проход. Тут поставлю факел, не понял. Ну да, даже там есть еще. Так, еще раз. Аж ага. ставлю здесь здесь. Ох, как же нам везет на самом деле. Ай, просто перфект. На самом деле это в принципе как дорога будет. Почему я так не делал, сам не знаю. Вот так. Прям. Ладно, вот, зато у нас будет очень сильно много опсы. И это неплохо. Это даже прям офигенно. И вот тут так поставлю. <кл organization> так, лазурит. Ура. Мы его, в принципе, впервые добываем. За это все. Так, ладно, <плывно> тогда давайте здесь. В принципе, это же... Блин. В принципе, есть алмазы. Чтобы... Не. Не. Так. Но еще и самое главное, чтобы не заблудиться с этими алмазами. А то иначе... Минус. Минус будет. Просто в минус. Минус факела. Вах. Так, ну в принципе, мне кажется, это прям офигенно было все. Так, поэтому возвращаемся. Так. Я еще не туда. Кстати, хорошо то, что у меня есть вод... ведро воды. No. Только знаете, в чем проблема? Как я обратно завязал? Через какую-то щельку. Ага. Да, это она. Так. Прыгаем-прыгаем. Тут нету никого. Прыгаем-прыгаем. И, наконец-то, залезаем. О, да, наконец-то. В принципе, неплохо мы все это сделали. Я даже немножко в шоке. Восемь алмазов. Господи, это офигенно. Это вообще вот прям супер... Так, из чего мы сделаем, нет, это слишком, нельзя такое делать, можно в принципе алмазный нагрудник, чё бы и нет, в принципе пофиг, возвращаемся обратно, <coughs> и потом будем в будущем покачивать это всё. Твою халопу. Давайте, давайте. Нападайте. Самбари. Пауки. Не понял. Вы еще откуда тут появились? Я хочу, чтобы быстрее было уйти. О, да. Спим. И все, что ли. Ну, короче, ладно. С вами был Дар.